друзья всем привет у нас зима снега насыпала, на улице не очень комфортно работать и я решил привести в порядок свой инструмент и заодно рассказать вам о самом наверное ну, старинном и незаслуженном в наше время забытом инструменте для работы с камнем а именно о кувалдах ну что Начнем, пожалуй, с самой маленькой и далее по возрастанию веса. Итак, кувалда каменщика, она же похожа на молоток-кулачок, представляет из себя такой своеобразной формы кувалду, у которой немного заострены к бойкам грани. Именно у этого экземпляра очень интересная форма бойков. Тут одна грань параллельно ручке, вторая немного под углом. То есть, когда мы работаем хватом близко к кувалде, мы работаем гранью параллельной ручки. Если нам надо нанести более сильный удар, то мы переворачиваем кувалду и бьем бойком, который идет под углом к ручке. Удар получается более сильным и параллельным поверхности. Почему такая форма кувалды? Гранит сам по себе. Он любит или лучше сказать не любит, когда к нему прилагают тяжелые, тупые предметы. Вот как раз кувалда сконструирована таким образом. Вот если мы ее сравним с обычным 800-граммовым молотком, вы видите, что байки приблизительно, не знаю, тут видно или нет, одной площади. Но насколько отличается вес? Видите? То есть на сравнительно небольшой площади сконцентрирован большой вес. Поэтому удар получается достаточно сильный. Концентрированный, ну, такая вот кувалда. Насажена она как молоток, вот в данный момент. Но тут ручка у меня уже пошла, трещина. Я ее буду, скорее всего, пересаживать без клина, вот отсюда, как обычно насаживают кирки. Так, следующее, это мое недавнее приобретение. Видите, она уже насажена вот отсюда, без клина. Это железнодорожная кувалда для забивания железнодорожных костылей в шпалы. Непосредственно эта кувалда не для работы по камням, а для работы по клиньям. Чем она удобна? Фактически это боек достаточно небольшой площади, размер кувалды большой, и это позволяет забивать близко расположенная клинья в камне то есть когда нам надо приложить хороший удар клиния расположены близко вот большая кувалда с бойком ну, традиционная с бойком большой площади она лупит по соседнему клину сдвигая его и так далее это неудобно вот недавно еще даже не опробовал ее в деле толком приобрел на барахолке вот такую вот железнодорожную кувалду на самом деле это ну, ну, как бы не дефицит они до сих пор выпускаются вот разных размеров но я вот искал именно такую сравнительно небольшую вот. это именно для забивания клиньев в камни. так ну и переходим к моей одной из самых старых кувалд это 7 килограммовая кувалда заостренным носиком я его немножко подправил чтобы вот как и здесь он был не в, не параллельно ручке вот вы видите если так поставить она вот не перпендикулярно стоит а немножко наклонена вот чтобы наносить более концентрированные удары вот. ну на самом деле да вот мне надо насадить сюда ручку она пережила несколько ручек вот. На самом деле, она слабовата для камня. 7 килограмм это, ну, большой камень вы и не расколите ну, такого размера в районе 20-30 сантиметров. Э -э гранитные камушки она возьмет. Ну, или для какой-то более мелкой работы отколоть там кусок, грань. Вот, в принципе, неплохая. Вот. Ну, переходим к более тяжелой в принципе вместе с этой кувалдой основная рабочая когда мне надо было что-то большое вот этого вот 10 кла килограммовая кувалда она уже насажена как нужно отсюда без клина вот я честно говоря не знаю что это кувалда кто ее производил для чего она она интересная у нее основание которому даже не приварены я не знаю как они может отлиты вместе с этими байками из такого полукруглого крепкого металла вот эти вот усиления вот, не знаю тут видно или нет они имеют полукруглую форму вот я думал что это кустарное производство но они встречаются достаточно часто я вот видел на барахолке несколько раз Продаются вот такие кувалды. Может зрители подскажут, для чего она такая вот применялась. Сделана достаточно грубо, но ну, в принципе как и весь инструмент эпохи СССР, но тем не менее очень эффективен. Вы видите форму, то есть если ее вот так вот положить, оперев ручкой, грани идут под углом, ручки не параллельны, вот что в принципе очень удобно. Еще они как бы бойки заострены здесь вот видите здесь боек он полукруглый заострен то есть опять-таки коли-то на камни достаточно неплохо то есть ну до 40 даже 50 сантиметров этой кувалдой вполне возможно расколоть камень вот. такой вот инструмент ну и мое Последнее приобретение в Польше, вот в магазине купил кованую кувалду 10-килограммовую, вот на смену вот этой набору, набор вот этой и вот этой, купил именно заостренную 10-килограммовую кувалду. Ручка была насажена, я ее уже выбил, я ее буду пересаживать, ручка была насажена на клин, что я считаю в принципе неправильно, потому что ну работы в азарте можно не усмотреть этот клин слетит тут 10 килограмм веса будет весело Видите, тут она даже не затуплена она закруглена что в принципе правильно достаточно грубая по форме вот. судя по всему кованая и я для нее приготовил вот такую ручку это, в принципе, ручка от кирки. Я ничего не изобретал, там не переделал. Просто э, нашел ручку для кирки и обточил ее, чтобы она соответствовала этому отверстию. Вот. Буду загонять. Значит, отдельно про это сниму видео небольшое. Если вам будет это интересно, Но напишите, я выложу видео по... Насаживание ручки на эту кувалду. вот. Ну, в принципе, на этом все. Пишите, есть какие вопросы. Понравилось, не понравилось. Вот. Кстати, постараюсь показать эти кувалды в работе. Ну, а на сегодня все. Всем пока!